Всем привет! Сегодня в программе у нас следующая. Покраска дверного проема, покраска багажного проема. Тут уже все перемыто с подготовлено. Покраска подкапотного а на капоте. И вот здесь вот проемчиков вот этих. Когда закроем капот, будем красить все в сборе. Чтобы уже туда не залазить, ничего не открывать во время покраски, не мы под дверями покраска пространства под лючком тоже, чтобы закрытым лючком красить и перегрунтовка вот этого вот момента показываем, вчера тут был косяк он как бы и виден, ореолы разрывы и самое что удивительное грунт вообще не залил в то есть дыры как были так они и есть Будь здоровым. Правда пришел, Саня подтвердил. То есть грунт сам по себе дешевый и свою функцию дешевизны он показывает... 8. Да, за 8 баксов мы посмотрели, 8 долларов он стоит в рознице. Ну, то есть ожидать многого от него просто не стоит. Поэтому сегодня я перегрунтую вот этот батон. Простите, как буду красить вот там и вот тут. Так, значит задача у нас сделать тут залепу. Почему залепу? Потому что надо уже сегодня перемывать все вот это дело под покраску поэтому сильно и времени нету, да и честно говоря тут такой подход к работе с требованиями в плане ну, ответственности никакой у нас главная задача чтобы оно было ровно красивое и ничего не порвало в процессе покраски этим мы и займемся 150 -ка. мне нужно быстренько сбить неровность. Сейчас будет такой прикол, что я сбиваю неровности, и пока перейду на следующий наждак, тут, по сути, и грунтовать уже как бы не надо будет. У меня просто когда-то давно на этом грунте были такие плюхи-приколюхи. Все, чисто. То есть в принципе я тут ничего не ни шпатлевать не буду. Да если правильно перейти на мелкий наждак, толщины, по идее, должно хватить. Можно уйти даже под покраску. Но поскольку я все равно там буду кое -то под грунтовывать тоненьким таким словом, то что уж тут не кинуть. Я здесь выйду на 320. Чтобы грунт лежал на тонком. Внимательно обдуем. Обезжирим, посмотрим, нет ли микротрещин в грунте, которые вот эти вот были, как полосы нам видны, такие корявые полосы. Если этого всего нет, то просто грунтуем. Если где-то есть такие полоски, то надо будет взять хотя бы однокомпонентную спальню и это все прикрыть. Потому что растворитель, который в базе будет, а слоев-то много, Белая база слоя будет как минимум 4. Может сыграть свои какие-то там злые шутки. Фух. Сейчас уйду на, это 150 было, 220 пройду. Машинкой 320 на мягкой пройду и потом обезжирю, покажу, что там получилось. В общем, в двух словах, что мы делаем. У нас есть капот. И, <с Bunny> ну не ржите, как и я тоже. <с Bunci provides water> <coughs> я уже поржал, еще буду. Да, не ржите, ржи, с ржи, не ржите. В общем, а, поскольку надо красить нутрианку, не надо, это неизвестно. Ну, принято такое решение, шеф подошел, сказал, огонь подходит. Вот это будет <связать> <вот>, замолить герметиком. <связать> вот, и ну, потом открасить нутрианку, поставить на место. Плюсом, вот тут надо чуть мазнуть герметосом. видите, да, состояние? Как бы раскрывать тут ничего нельзя, бо будет беда. А, вот это, он говорит, тоже завали герметиком, чтобы ну, красиво, по-человечески, чтобы было. А, ну, тут красим. По поводу здесь вытер все нафиг, тут никаких уже не трещин, не осталось ничего. Пока до 320-ки дошел, уже пошел появляться а, нижний слой. Поэтому от того, что там навалено три толстых, толку никакого, спилилось все на ура. Дешман есть дешман. Что, пробуем? Пистолет как бы такой бодрый итальянский. внешний, конечно, уже умер. Сейчас буквально попробую, что он там могет. Аккуратненько на уголочке где-то. Потому что герметоса мало. А брать вот этот герметик он более густой. И он дольше сохнет. А мне надо сейчас пойти, нанести, пойти пообедать и приходить уже красить. Поэтому времени на сушку с собой у него нет. Не знаю, что оно там где и как оно там валится. чё куда, что почем. То есть будем пробовать методом Научного типа, ага, все понятно. Примеряемся и поехали. Вы знаете, хоть и херово, но ничего так, с тем учетом, что я вообще не знаю, что это за герметик. Надо чуть быстрее сейчас вести, и там будем, конечно, вот этот косяк замазывать. Шляпа какая-то, он вообще не плюет из себя, не давит ничего труком. Он закончился. Сука, он еще и закончился на полпути. Вообще шикарно. Так, как лучше быть, как лучше сделать такую же полосу, заканчивающуюся, я там, в принципе, повторю. Это сейчас надо как-то аккуратно размазать. Бля, ну мне это не нравится вообще, слыша. Ну, да, сейчас берем гору, гору салфеток на шпатель и вперед, потому что, ну, не, не то это. Вообще не тот результат, которого хотелось бы ожидать. Ну то, что я наложил герметиком назвать, точнее швом, сложно, потому что это просто капец. Пистолет не останавливается, давит из себя полностью, на поворотах везде насрано. Тут давлениями не хватило со старта. Короче, плохому танцору вечно что-то мешает. Сейчас это все надо как-то разгладить теперь. Как-то. Сука, шпателя резинового нет. Вообще нет. Прям совсем. Прям совсем нет. Складываем. Палфетки. Не, вообще пистолет как бы нормальный, что-то непонятно это с гермитосом. Чё он, чё он так лезет из пистолета? Чё я там сотворил так хоть? Я там отсюда его забрал. А там… О, сейчас его еще поправим. Просто обезжирка вот тут вот не дает момента ну потянуться. Смоченный этот. Ну, Как-то так. Ну хоть и ржавчину закрыть. Видишь то есть на плоскости, ну на прямой все в принципе нормально. Ну Но на поворотах. Конечно. Ну да. Ну на поворотах это просто ад. Занесло. Вообще не то что занесло, знаешь, занесло по всем столбам, которые возможно. Забираем. Раз. Ну так, недалеко, давай, давай. Так, да. Я тут от пятнышка. Вот так вот. Подбираем сопельки. Детворишком. Не, ну будет хорошо. Ну просто сам эффект. Случае, эффект, которым это все дело получилось. Точнее, способ, ну это капец. Разгонись, два раза обосрись. Но сделай, да? Так, один. Почему это сразу не было сделано? Да мне все равно, почему это сразу не было сделано. Мне непонятно, что происходит с герметиком. Почему туба, вытащенная из пистолета, продолжает выдавливаться? Я как бы такого еще не встречал. Так, все. Получается, все. именно тут. То есть по капоту куда ты едешь? Именно по капоту все. Ну, раздавили. Сам герметоз лег красиво. Тут вопросов нет. Это я первый раз этот пистолет в руках держу и этот герметик. Первый раз в глаза вижу. Но на поворотах, конечно, дрова. Ну ничего, залезали, об обвернули их. Вот так вот полежит часок. Сейчас еще вот тут пальцем, Ну тут просто пальцем подмажем. Как есть. Идем обедаем, потом заклеиваемся и дорабатываем дальше. А, ну и тут размазать надо. Пройдемся, посмотрим, что у нас запланировано делать. Значит, заклеено все, что не грунтуется, не красится. Сейчас грунтуем стоечку. Прогрунтовываем ее. Аккуратненько, так снаружи. Понятно, что сюда попадет что-то. Там потом мы тиранем. Ну, дадим ему где-то часик, может высохнуть. Тиранем все это дело, подберем опыльчик, а уберем. И будем окрашиваться. Как раз достается нормальный герметоз. Потому что он так на отлип уже сухой, но еще как бы мягенький. Здесь все сразу обезжирено. Продуемся хорошо. Липкой салфеткой пройдемся. И будем окрашиваться. Все готово. Все по феншую. Здесь стойки. Стойки, а эти карманы. Запечатаны бумага полностью, чтобы вовнутрь ничего не попадало даже. Их просто открасить надо. Поэтому грунтуемся. Грунт развел тоненько, как бы чтобы класть его а Грунт все тот же автофет другого нет. Хотя, наверное, знаете, что сделать? Бумага залеплюсь. Его нафиг. Тереть очень много не хочу. Что-то я как-то этот момент пропустил. Сейчас тоненько пока что и сразу захватываю больший формат. Вот сколько опыла пришлось бы стирать, особенно вот тут с полки. А так мы ничего стирать не будем. Ну, стирать ничего. Положу три тоненьких слоя с промежутком минут по 10. Пусть, чтобы нормально можно было потом точнуть 800-ки. Машину планирую всю э, перебахивать, ну, кроме передних крыльев, 800-кой с водой. Потому что 600-ки нету. А на машинке вообще сухого на ЖДК 400 и 600 вообще никакого нет Поэтому с водичкой И потом с серым Дело в том, что у нас еще такие планы барбаросовские просто вот Это все сделать сегодня Краситься будем W300 И вата Средний размер Все тут высохло и даже ничего не перетирал Потому что перетирать незачем нечего Подкрашиваем проем Прокрашиваем Пройдем и тут прокрашиваем. Краска а, Кратекс или кар Картекс. Не знаю, что это вообще и как оно будет. Мешается 50% база. Ну такое, знаете, мне кажется, не хватит. Привезли всего 4 банки по 800 грамм. Я сейчас не показывал, как я смешиваю, потому что, блин, аж стыдно <соценно> пацанам. Мешаем, сука, в стаканах, обрезанных из бутылок. Вроде как бы 21 века люди до сих пор. Бутылкой обрезают, пользуются. Ну такое. Короче, сейчас будем продуваться. Расскажу, какое свое мнение. Я, конечно, покажу тут с где на багажнике. Потому что в проеме неудобно. От капот багажник видно. И расскажу свое мнение о самой краске. Надеюсь, что мух не будет, так как вчера на грунте будет. Один-5. Тут все на максимум выкрутим. Сейчас. Хотя, подожди, на максимум. Давай попробуем. Потому что краски мало. Нормально широко. Закручу. <смех> Закручу. Там нет тут узко. Не единичка. Отлично. На единичке будем валить. Приятненько это она махонькая какая Ну она чуть-чуть меньше. меньше. Бачок маленький. Разу торцы прокрасить, чтобы удобно потом было. Чтобы запечатать чтоб и не лазит сюда. тут особо красить можно и не надо. Так, что плат не поплыл. тут жира насколько припыляешь? Да. Два или три даже раза я тут ходил, тер, тер. Нет, ну тут просто вот этот полка. Пал... Расход, конечно, приятно так удивляет. Был полный бачок, толком ничего не выработал. Багажный отсек я почти уже на 80% прокрасил. Посмотрим, что мы наделали на капоте. Ну, конечно, ссоры есть, то не на это внимание обращаем. Здесь налит один слой лака. Лак, лак РМовский Basic. Двухслойник, потому что МС. Ну, я так, налил бодро, как бы тут пойдет. А в багажнике тоже в один слой нормалечек, красиво. Перлик хорошо лежит, два слоя перла. Здесь освещения мне, блин, мало. Тут вроде все нормально пролил, тут тоже все нормально пролил. Но перелил вот здесь, то есть перегрузил, пока увидел глянец на втором слое. И вот здесь, собравшись материал, вот он вышел. Такой махонький. Махонький, но в капельку, сука, натек. Ну, текущий сука, лак. Мне об этом Валентин говорил. Но я не думаю, что он настолько текущий. Поэтому сейчас будем э -э, на ночь открашивать бампера. пластик Там надо быть повнимательнее. Ну, будет, скорее всего, Саня лакировать. Хотя, может, я попробую. Элемент я, элемент он. Он хочет попробовать. Есть там у Сереги две без 120-й он хочет попробовать его, как он работает. Вот. а я его элпяшкой лакернусь тоже. Интересно, как себя ведет лачок. А, вот, и когда открасимся, может быть, даже начнем перетирать борта. Но тут надо, чтобы хоть высохло чуть-чуть. По крайней мере, эту сторону, может быть, не будем трогать, а пойдем там по той стороне начинать чухать. Сань, да там пропшикивал. Так, разместились мы в покрасочной камере, все обезжирено, приклеено, проклеено, теперь есть протиры имеются, по нормальному, по правильному, их надо обработать грунтом для пластика, а потом любым грунтом тонкослойным, то есть заизолировать их, но грунда по пластику тут ребята принципиально не покупают его, поэтому нам просто нечем работать по протирам в баллонах материала нету нормального поэтому залили грунт мокрый по мокрому миник мой и им подсыпаем то есть вот это все надо поперекрывать, попереливать Сань, да хватит там бля. сейчас я еще раз пойду разводить очень удобно получается эффект как из баллона только можно регулировать давление и подачу так как тебе нужно Довольно-таки удобно. Ну, потом, конечно, придется помыть пистолет. Еще это чем удобно на белых цветах, вот таких, плохо укрывающих. Это тем, что протир, если он есть, его пересыпать базой, закрыть, будет гораздо дольше по времени, чем его перелить грунтом просто. Вот и все. В общем, сейчас делаем эту процедуру, как обычная ситуация. Оставляем на 15-20 минут. Этот грунт подсохнуть, чтобы можно было липкой салфеткой все перетереть, обтереть и работать спокойно дальше. Тут еще хохма такая. Прошу тех, кто смотрит видео полностью и понимает, о чем сейчас пойдет речь. Вот в камере видно мокрые полы. Да? Зашел потом начальник, когда мы уже обклеивали, говорит, да, что вы наделали, тут полы мочить нельзя. Они обработаны липким составом. Я ничего не стал человеку говорить по поводу того, что липким составом пол обработан. Это круто! Следующий момент. Посмотрите на устройство камеры и скажите мне, вот оттуда может мусор поднять или нет? Просто напишите в комментах, да или нет. Может я просто дурак. Пересыпали все грунтом. Кроме вот тех вот штучек, про них мы забыли. Поэтому пока грунт сохнет, Санек сейчас тут будет поддувать. Оп, ты выиграл в лотерею, да? Открываем. Она, по-моему, открытая банка. А, так, пересыпали, то есть протиров нет, уже будет проще красить. Тут в момент пересыпания, ну тут Саня протирал. Бампер был крашеный, но не в цвете, как бы, ну, не в том цвете. Он нам таким уже достался. И здесь его по асфальту поелозили. Саша протерся. Протерся аж через старое лакокрасочное, предыдущее лакокрасочное вниз. А после того, как накрыли грунтом, оно видно, что какие-то такие как ступенечки, ореольчики. Вот это надо все перетереть. Но перетирать, поскольку тут я дал еще один такой мокренький, чтобы подтереть, надо ждать, пока он высохнет. Поэтому можно сейчас начинать ложить первый слой, второй слой на те элементы, Тут оно пока будет подсыхать, потом перетерли и накидали здесь. Я тебя вообще не слышу, что ты говоришь. Ты лица, Пипец. На, хоть с этой вытри. Давай пока подержу. Господи, Саня. Спасибо. Таким ее уже в угол кармане. Я просто работаю сейчас э, в, чист, в чистом костюме, а Санек работает что тебя нахер, я тебя убью. <свят> <свят> Это единственный костюм в Украине, причем он уже отшит под меня. <свят> Поэтому я даже пистолет сейчас в руки наверное не буду брать. Хотя, что? Знаешь, нет, ты будешь белый, красный, а я лачком на порогах попшикаю хотя бы. Ну, хочется э, лаков, рембэсик, хочется на чем-то ну, крупном попробовать кроме угла. Ты что, закручиваешь его? При полных оборотом. Извращенец, давай, ладно. Пакел на полную. Полторашечка. Полторунгель. Давай, валим. Время пол одиннадцатого вечера. Так, у нас спойлер замотованный просто перекрас. Ручки все приклеены. Пороги сразу стали одинаковыми по цвету, потому что на них... Лег хорошо в два слоя, грунт мокрый по мокрому, причем не везде. То есть мы их еще протрем, ну а пыла по сути как такого нет. Так, что у нас тут? Ну пусть еще постоит, еще надо постоять. Начал я протир, грунт перетирать. Берем 1200, а то думаю, начал тереть и не показываю. Такой интересный момент, как бы немаловажный на сухую, трем аккуратненько, особо не надавливая, то есть я положил руку и перемещаю, и трем, главное тут не поймать тот момент, когда грунт, он, он же сырой, то есть это грунт не высохший, не поймать тот момент, когда грунт начнет скатываться в комочек, иначе он прочертит некрасиво очень линию, то есть постоянно переворачиваем наждачок, постоянно меняем ему позицию там, где мы трем, еще буквально два-три раза я им потру, и я его выкину, потому что он уже забитый наждак. Тереть забитым наждаком все, хорош. Берем свеженький, то есть листочков надо, ну на в этом случае, много. И не спеша убираем. У нас видно, где глянец, там яма, где матовая, там плоскость. Аккуратненько, аккуратненько подбираем, убираем. Пока Санек. Санек еще даже первый проход на бамперах не, не доделал. А грунт уже дотираем. Времени после окончания нанесения второго слоя грунта сюда прошло минут где-то 30. Остаётся остается глубокий какой-то кратерок, его я тереть не буду. Потому что можно сделать опять же протир в этом грунте и тогда уже будет разрыв однозначно. Все, это тоже откладываем. Берем свеженький, растягиваем им. Подбираем где-то тут как будто сорина упала на грунт. И вот здесь ореольщик легкий-легкий. То есть он залит, но мы убедимся, что его нет, сделав два вот таких простых движения. Если бы был сильный ореол, который был бы виден после покраски, мы бы его сейчас увидели точно так же, как ореол. А поскольку все вытирается равномерно... Эх, вот там я некрасиво чертанул углом вытирается все равномерно, и наждак забивается меняется, то, значит, все нормально. Я сейчас вот тут подобрать то, что я черканул, потому что это может быть видно. Оно хоть и кажется, что, да, что я там черканул, углом бумаги зацепил, а потом это можно увидеть все, благополучно. То есть тоже, вроде как мелочь, да? А неприятно Все, закончили упражнение Липкой салфеткой протираем ну, Все равно это все дело надо протирать Липкой И можно смело окрашивать Санек, я закончил Он вот тут уже первый слой Раскидываю первый слой Не в мокрое белый цвет мокро наливать не стоит я не говорю что нельзя не стоит потому что белая база сохнет очень долго если дать полный мокрый слой он сохнуть будет минут 40 дешевле проходить полумокрый наливать. липкой салфеткой протирай дешевле находить ходить полумокрый насыпать 4 5 слоев нежели дать 3 мокрых и ждать пока она высохнет целый день вот легкая салфеточка с обдувом воздуха проходится, убирается, вот эта мука и все, и можно смело работать. Че? Да нормально. Это нормально. Да. Он не грубый. Если салфетка не рвется, значит все нормально. Да. Если ты ее она оставляет там лохмотья, да, да, то все. Я вообще такие вещи можно желтым скотч-брайтом пройти. Но я не хочу. Так, белым цветом все укрыли, подложка полностью лежит. Э -э, вроде так прошлись, посмотрели, липко салфеткой протерли, все нормально. То есть Все укрыто, это 4 полных слоя. 4 слоя? 4 полных как бы, слоя. Налито белый, плохо кроет. Сейчас перл, перл. Первый проход быстрый И второй проход быстрый Потому что краску дали желтую, не белую Плюсом еще, если первым зажелтить То открывая дверь Цвет будет сильно отличаться По проемам Давай, да, ты пощупаешь сейчас Как оно Ну такой проход быстрый-быстрый прям Ну то-то прямо сильно, Сань. Расслабься, что-то ты напрягаешься. О, а то напряжение в воздухе прямо повисло. А это не хочешь? У тебя много просто лишних движений, вот и все. Ты пока находился здесь, надо было вот тут полочку продуть, а с той стороны сразу эту. Чего ты время зря тратишь? С шлангом, Саня. Ты только что захерачил шлангом, по-моему потом посмотришь а вот хорошо видно э вау вау вот, что ты делаешь это перл забудь за торцы ты шо торец не видно так у тебя потом торец будет желтый взял и сразу плоскость ты забываешь на перле о низе о торцах об вот этом сильно торце забываешь ты идешь плоскость а куда там попало и вот эту пропуляешь как и попало сейчас ты вот тут торец нальешь и он вот так вот и будет желтым, блин. Причем конкретно желтым будет. Ты хер когда в цвет попадешь. Поэтому проходи вот эту полку, пропыляй. И пошел по плоскости сразу. Это сильно быстро, не издевайся над собой. И сильно близко для перламутра. Так, уже лучше но сильно близко ты сильно близко подходишь на краях у тебя пистолет пролетает вот так ну, однородно, однородно. Ну, однородно но густота наполнения вот даль спокойно вот со стороны на глянешь да да хоть поработать то есть торцы, забыл вообще об этих каналах о всех забыл стал спокойно и навалил равномерненько так и пошел Надоело тебе отсюда, вышел его отсюда. Дыры, как есть дыры, так и есть. Для тебя их сейчас нету вообще. То есть сейчас примерно одна большая площадка, на которую тебе надо накидать первым. Потому что когда ты будешь... Идти по крыльям и делать то же самое. Ты будешь точно так же. Нету укрыльев, ни торцов для перла, ничего. Вот как есть плос, ну, кусок говна вот этого цельного. Вот так ты его и поливаешь. Вот и вся любовь. Спокойно, без всяких там. У меня жирнее получилось. А? У меня жирнее получилось. Я, я чуть не так налил. Ну, на втором разольешь. Ты сильно уж. Во-первых, как-то. Как будто ты там что-то втыкаешь ему. Настолько резко, плавнее движение, легче. Ну, над ручками надо поиграть со всех сторон их. Ну, в общем, как-то так. С перламутром играться сильно не стоит. Это не та игрушка, то есть в торцах ее никто не увидит никогда в жизни. А если вы захотите кому-то показать торец, вы его обязательно покажете вот такой желтой полосой тут, вот такой желтой полосой здесь. И целиком уже, если равномерно загрузить относительно торцов весь бампер, он будет отличаться вообще в другую сторону от кузова. Перламутр наносится тонкими, как правило, двумя слоями. И на этом все заканчивается. Сейчас дольем а по проходам. Сейчас доливаем перл. И еще один проход следом, потому что толщины слоя у перламутра нету. А, это перламутер. Ебать. Вон оно. То есть это дешевая. Дешевая, очень сливуха. с Неизвестно какой системы, вообще непонятно откуда. Тут главная цена. Ну, цена как бы... Само собой, какая цена, такое качество. Уж уж мы не можем сделать Качественно из говняного Грубо говоря материала Потому что в белой базе куча мусора В перламутре куча мусора Мелкого Ну вон в сетке остаются Черные прямо сорины Их много на такой объем налитый Что можно требовать потом Так это белый, блин, на нем все видно Капец Точно так же носим второй И идем замешиваем лак Начинаем лачится ремовский лак basic два к одному ну по, очень похоже что это м с лак давай саня ты первый или давай я Нет, это... я уже сегодня накосячил да? не давай я я бампер лупану, ты пороге первый слой полный и второй слой тоже полный А потом буду наливать. Ему 1.8 давление. Он на полную? Хорошо наливается. Прям так, знаешь, очень это же, это же, это же. то такое. Я вот тут, вот, знаешь как, как бы не знаю, как лучше. Ох, понеслась. Отойди от того фонаря, мне не видно. Не, стань вот, вот, вот, где, а, ну. Нормально. Нормалечек. Он такой. Ну, начинай с низов, ты поймешь. Хорошо все. Он плотный такой. То есть, именно надо наливать с первого захода. Вот когда... Новый свежий лак берешь в руки, конечно в идеале где-то попробовать его, не так как я сегодня в темном помещении, в мрачном переулке наливал в проем. Ну камера, конечно, сыпет. Есть мелкий мусор, либо дом в базе. Саня, у тебя атмосферный бачок. Этот лак не подшикивают. Потечет? Нет, Сразу. Ну так налей. Ты быстро ведешь очень, да Все. не, не, не боись. Дай сюда пистолет с этой стороны. Оставь это первый слой. Батенька, вы извращенец. Ты вот тут не пролил вообще. Прям вообще не пролил. Ты вообще там не пролил. Будешь передок лить? Оставляй! Мелкий такой, но ну, он на втором зальется, хоть чуть-чуть. Ну давай еще то, я сейчас принесу сюда, короче доливаемся. Давай, ты эти пока проходи, я пошел за лаком. Ой, тут хохма с лаком, лак разводить негде. Кинулся разводить лак, ну куда, мне нужен объем развести в итоге что я сделал отрезал банку достал достал ее из мусорки и вот как-то так ну так капец честно это это для меня просто край вот. такого я еще не делал вообще ни разу наливается ничего так лак конечно хотелось бы полутораслойный чтобы здесь уже закончить но поскольку он двухслойный придется работу делать одну и ту же два раза Так, в двух словах, в общем, Саша отлакировал тут передний бампер полностью сам, я добивал вот это за ним, потому что он не дотягивается и перепылял. Но ну, сначала ручки, короче, весь сделал верх, а потом делаем низ. А он сделал низ, а потом верхний, засирал а, низ, как бы нелогично. Ну, я взял, доделал, у него костюм просто, на него дали балахонка тоже на три размера больше, он просто рукавом вот эти ручки все собирал. Ну, не проще сделать самому, чем ему держать костюм. Муха у нас тут пробежалась, тварь. Вот тут ее лапы, и вот тут она ушла. Ну, кстати, чуть растянулась. Видно, не будет, когда станет на машину. Лачок такой затеянный, интересный. Э -э наливается хорошо, но его именно надо вливать. То есть он э не дотягивается. У него нет вот этого вот момента, когда ты его кладешь, и он дорабатывает. То есть его надо вот уложить. Но в то же время, вот, как у меня получилось в проеме, не переложить. То есть так, угадать. И очень, очень тонкий получается слой. Реально, чтобы налить э, глянец, надо выливать. Э, относительно ультра логов, конечно, очко. Но блестит зато хорошо. Ну, тут такое, знаете. К каждому материалу надо привыкать, э, понимать, как он работает, чтобы добиваться хорошего результата. На этом на сегодня все. Я за сегодня пока Саша тут красил еще правый борт. Под 500 перетер с водой. Борт будем перетирать с водой. Время сейчас час 1.20 ночи. Вот такие вот приколы. А завтра будет краситься кузов. И, наверное, примерно до стольки же по времени. На этом на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Спасибо, что смотрели. Если есть вопросы, в комментарии, Всем удачи. Пока.